Как вести себя и чувствовать более уверенно при знакомстве с девушками на улице? Уверенность мы можем создавать своим внутренним состоянием и языком тела. Внутренним состоянием делать это гораздо сложнее. Нужно понимать, как правильно это делать. Проще это делать с помощью языка тела. В этом видео мы поговорим именно про язык тела, как в моменте можно начать себя чувствовать более уверенно, вести себя более естественно и чтобы получать более крутые результаты. Про внутреннее состояние я сейчас приведу к краткий пример. Пример того, как можно неправильно использовать внутреннее состояние, чтобы в моменте почувствовать себя увереннее. Когда-то я мог видеть классную девчонку, я понимал, что да, я хочу к ней подойти, она мне нравится. И анализируя свое внутреннее состояние, я понимал, что я чувствую себя недостаточно уверенно, я волнуюсь и так далее. И я начинал, я начинал, скажем так, насильно накручивать, изменять свое внутреннее состояние, говорить себе, что да, ты на самом деле уверен в себе, ты крутой и так далее. С этим накрученным состоянием я подходил к девчонке. И это все выглядело максимально неестественно. Я общался. Вот прям голос, интонация говорила обо всем, что я, скажем так, не являюсь собой. И некоторые девчонки в ответ пародировали меня, говорили тоже с такой же интонацией. И я понимал, что я что-то делал не так. Это, это не работает. Да? И... Перед тем, как мы начнем говорить про язык тела, я хочу вам посоветовать не делать так, потому что это дает плохие результаты. Когда вы чувствуете себя неуверенно, не пытайтесь накрутить в моменте состояния уверенности. Подходите в том состоянии, которое у вас сейчас есть. Примите это состояние, когда вы его примете, вас начнет отпускать, и уверенность начнет к вам постепенно возвращаться. Когда вы подойдете к девчонке, даже в этом неуверенном состоянии, начнете с ней общаться она начнет думать о том, что да, он волнуется, ему там не знаю страшно, некомфортно, но тем не менее он преодолел себя и подошел пообщаться. То есть, ну, в какой-то степени она будет видеть в тебе уверенного парня. Плюс ко всему ты можешь озвучить это, сказать, что, слушай, ну, я на самом деле чувствую себя сейчас не совсем уверенно, потому что ну, у меня, наверное, недостаточно опыта, но тем не менее ты прикольно, я решил подойти пообщаться. Вот это естественное ваше состояние, вот эта честность, не знаю, конкурентность, как хотите называть, она сработает гораздо круче, чем вы подойдете вот с таким накрученным состоянием и будете общаться неестественно. Смотрите, когда я понял, что это плохо работает, да, то, что я не могу там правильно работать с своим внутренним состоянием, я переключился на язык тела. Потому что я знаю, что Ваше внутреннее состояние напрямую влияет на ваш язык тела И наоборот, язык тела влияет на ваше внутреннее состояние Когда ты чувствуешь себя неуверенно, некомфортно при общении с девчонкой допустим, Ты не знаешь, куда деть свои руки Тебе хочется скрестить их на груди Тогда ты чувствуешь себя хорошо и более-менее можешь общаться Но такая поза закрыта, она демонстрирует, что ты боишься Ты закрываешь жизненно важные органы, сердце Легкие, ты приподнял плечи, закрываешь свою шею, твое внутреннее состояние не меняется, но ты девушке транслируешь то, что ты боишься, ты взволнован, ты чувствуешь себя плохо и девушка начинает себя чувствовать также, потому что девушки перенимают наше внутреннее состояние. Чувствуешь себя уверенно, она будет чувствовать себя уверенно. Чувствуешь некомфортно, она будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому при общении с девчонкой мы можем менять свой язык тела. И как следствие меняется наше внутреннее состояние. Подходишь к девчонке, понимаешь, что чувствуешь себя неуверенно. Не, не принимай какие-то закрытые позы. Встал ровно, расправил плечи, грудь вперед, подбородок приподнял желательно как-то жестикулировать не прятать руки в карманы ты в принципе можешь засунуть руки в карманы но чтобы были видны твои большие пальцы либо только пальцы опустить в карманы и с такой позиции общаться с девчонкой она то есть ты будешь транслировать своим языком тела уверенность и твое состояние будет меняться то есть ты во первых когда ты принимаешь свое внутреннее состояние, да, я сейчас не уверен в себе, да, так и есть, мне плевать, я пойду общаться. Все, когда ты принял, когда ты не сопротивляешься, твое состояние уже начинает меняться. Твоя уверенность будет потихоньку возвращаться. Когда ты дополнительно применяешь язык тела уверенного человека, твое состояние тоже начинает меняться, ты становишься еще более уверенным. То есть, в моменте, в моменте ты можешь Использовать вот эти два инструмента, которые помогут тебе ощущать и выглядеть более уверенно. Я подготовил PDF-файл, в котором я собрал, ну не все, но очень много э, жестов для мужчин, которые могут применять при э, знакомстве с девушками на улице. Ты можешь скачать этот PDF-файл изучить его и понимать, как э, контролировать свое тело, что тебе делать в момент знакомства с девушкой. Скачать этот файл можно, перейдя по ссылке в описании. Там будет ссылка на мой телеграм-канал. В принципе, можешь подписаться на этот канал, я там публикую какой-то полезный контент. И в закрепленных сообщениях ты найдешь ссылку на этот PDF-файл. Плюс ко всему, там будет ссылка на PDF-файл с женскими сигналами тела, то есть ты можешь изучить, как женщины себя ведут при общении с тобой на улице. Точнее, ты можешь понять по их языку тела, как себя женщина чувствует, комфортно, некомфортно, нравишься ты или не нравишься и так далее. Поэтому переходи в описание, скачивай файл, изучай и получай крутые результаты.